У меня есть мечта, как говорится, I have a dream – чтобы все эти хренопатриоты однажды, внезапно в одну секунду забыли бы русский язык, и навсегда застряли бы в своем украиноязычном воздушном пузыре. Какое было бы счастье, какая бы возникла тишина и благодать в русскоязычном интернет-пространстве. Ну сами посудите, буду ли о чем то в интернете спорить с какими-то словаками или поляками. Да ни за что в жизни, мне вообще на них насрать вся проблема что эти козлостру из украины отлично знают русский язык и достают меня именно на моем родном русском языке и от них просто невозможно спрятаться